Всем здравствуйте! Приступил к поклейке обоев Обои российские флизелиновые, Очень хорошего качества Не хуже испанских или итальянских Стыковка производится очень легко Шва не практически даже, а вообще не видно Я сам теряюсь, не могу найти Вживую вообще смотрятся шикарно, дорого вот, эту стену закончил. Вот что получается. Попозже сниму ролик подлиннее, когда придет микрофон. Заказал его, через две недели должны прислать. Для улучшения звука. И сниму ролик подлиннее, так как много нюансов в поклейке обоев. Флизелиновые есть обои, виниловые виниловая на флизелиновой основе виниловая на бумажной основе бумажные и каждым нужен своеобразный подход так что вот так вот сниму конечный результат потом всем спасибо всем пока